Спит моя зайка в теплой кроватке. Пусть твои сны будут, заинька, сладки. Тихо щекою прижмусь к изголовью, Будто бы пледом укрою любовью. Песню спою про волчка и медведей, Ею баюкают даже соседей. Нежно губами коснусь твоей щечки И поцелую тебя доброй ночке.